Раунд начался. И вновь хочу пожелать, конечно же, удачи командам. Приятного просмотра зрителям. Хорошего вечера абсолютно всем вам, дорогие мои друзья. 1-0 по картам. Команда Silence пока опережает своих соперников. И в этот раз они, кстати говоря, начинают атакующей стороне автократия. Первый минус со снайперской винтовки по Нефилиму. Звезда трансляции Нефилима. Это прямо то, что однозначно можно сказать. Но Нефилима поднимает... Тигр. Тигр. Какая хаешка от автократии. килл! Минус нефилимы, минус тигр. А кто такие нефилимый тигр? А? Кто такие нефилимы, тигр? Несложно догадаться, несложно вспомнить, несложно понять, дорогие друзья, что это медики. Ну, медик, во всяком случае, один. Это тигр. Ну, при таких раскладах, конечно, раунд заканчивается поражением, как правило Но Лявика со счетов списывать, наверное, не стоит Он еще определенно, наверное, какую-то борьбу здесь нам продемонстрирует И даже один минус сделал В общем, до этого достаточно <свот> Достаточно того, что сделал один минус Все хорошо Пистолетка отправляется Ой, пистолетка, господи, простите Это я уже по страйкерски так сказать заговорил да? Почему? Потому что там, естественно, все начинается с пистолетки Здесь, конечно, такого нет Но первый раунд Этой карты остается за Командой Бэквардс В половина Клана скват Все занепелимо <laughs> <Но> Ну почему бы <coughs> Простите и нет А теперь, кстати, взгляните Аккуратные действия от э, Нефилима и его бригады Наверное, стоит называть так, да? Потому что я гляжу за остальных Поддержки вообще как, практически никакой-то и нету Как бы <trader pulita6> Нефилим и есть тигр Нет, я вот вижу, что... Ну нет, может быть, Нефилим, конечно, тоже тигр Но он скорее тоже тигр Потому что тигр в тайге Все-таки это навряд ли второй Нефилим Минус пупсик. Бомба, кстати говоря, до сих пор еще не установлена. Аккуратно пытаются сейчас максимально аккуратно разыграть этот раунд. Коллектив Сайленс, правда, не совсем это удается сделать. Да, 4-8-9-4-5 закрывает тигра. И это единственный медик, в общем-то говоря, в составе коллектива Сайленс. Достаточно важный и хороший минус. Ну, правда, конечно, отсутствие медика в составе не говорит о том, что раунд будет проигран. Просто это говорит о том, что играть придется чуть более осторожно. Сейчас будет установлена бомба на двоечке, разумеется. И начнется. И начнется. Начнется что-то. Я даже, правда, не знаю, что сейчас ожидать. Но я вижу вот минус от юзающего Ксанакс. Лявик забирает 4 8 9, 4, Но там-то есть вампир, который. Да ладно. Не филим. Нефилим двоих сразу со снайперской винтовки сносит просто автократию и пупсика сальпа. Вампиры и юзающий Ксанекс остаются вдвоем. Вампиру бы как-то, конечно, хорошо бы подбежать и поднять хоть кого-нибудь. Но кто же его пустит, да, когда там и снайперская винтовка есть. И куча-куча-куча всего. Юзающий Ксанекс минус Нефилим. Два в два. Оп, попыточка-то какая Попытка не пытка, раздепать, да Подорвался на мини-вампир последний Вампир успевает забрать Лэмберта Пытается Пытается, пытается Все, только попытки Один-один, дорогие друзья Боль, боль в этом раунде Сейчас, конечно же, была Потому что очень были близки К победе ребята из Бэквардса Но чуть-чуть не хватило Как раз-таки той самой, наверное, удачи О которой я говорил перед этим Перед этим матчем, если вдруг кто не понял. Ну, короче, осторожность. Осторожность, по всей видимости, это второе название команды Silence. В атаке они здесь будут играть, судя по всему, довольно-таки взвешенно. Однако Тейланс делает два минуса. Вот чего-чего. а Аркады-то на рынок я, в общем-то. Не сильно, так сказать, ожидал Хотя, наверное, она читалась Потому что уже не первый рынок Ой, не, пи, не первые переулки мы сегодня с вами смотрим И такое уже Что-то подобное видели Ну, вампиру добежать и поднять тиммейтов Уж точно сейчас никак Поэтому тут 2 в 5 без шансов Ну, в плане не то, что без шансов Не выиграть, а в плане того, что Не поднять никого О, успел, успел добежать И даже юзающего Ксанакс поднял, Ну, 2 в 4, тем не менее по-прежнему ситуация это скорее Печальная Чем хоть чуть-чуть даже позитивная Но Юзу и минус Лэмберт Позитивные нотки все-таки Какие-то проскакивают в раунде Ну у нас при этом Лявик естественно на бомбе находится и Там кажется, вполне себе комфортно Не филим под флешечку нефилим. Слип, Десантируется слип, минус слип, вампир. Слип, Действительно, слип, как, как там говорили, да? Он и есть тигр, да? Имба на нефилиме. но вот оно приблизительно так сейчас произошло. Обыграл хорошо. 2-1. Раунд за silence Бэквартс, к сожалению, здесь тоже немножко сплоховали. <связь> но не совсем, <связь> как мне кажется... Хорошая аркада получилась, да, по сути, из-за провалившейся аркады. Раунд закончился именно так, как он закончился, как вы видели. Вот сейчас чуть более закрытые позиции уже приносят свои более адекватные плоды. Упсикса альфа, как вы видите, минус нефилин, да, успевают поставить бомбу и убежать. Оставшиеся игроки атакующей команды, это Лэмберт и Лявик. И, пожалуйста... 1 -1. Ну, на мине удается выжить. Все, без бомбы Без шансов, без шансов, дорогие мои. Друзья, это 2-2. Мы победили. Бомба обезврежена. Кто Ра, первую карту выиграл? Все. Первую карту выиграла команда Silence Со счетом 11-1. Первой картой была карта D17. Ну, собственно, вновь агрессия от э, команды Backwards на рынок. Сразу пошли, прочекали и поняли сразу, что это не единичка, это двойка. Но, ну, кстати, сейчас было бы прико... Вот Подгорел немножко нефилим. Ну, там, опять же, это пустяки. Тигр, я думаю, этот момент как бы реабилитирует. Наверное, конечно. Нужно, главное, аккуратно, самому бы пулю в лоб еще в этот момент не получить. Снайперская винтовка в руках автократии И вот она, кстати, перетяжка, да, перетяжка на единичку Я же говорил, что это, кстати, смотрелось бы, вернее, не договорил Но хотел сказать, что это смотрелось бы вполне себе нормально Не, не очень уж, конечно, гениально Это довольно-таки читаемо даже для игроков, находящихся на двойке Я имею в виду игроков команды Backwards Которые почему-то до сих пор еще не понимают, что навряд ли здесь будет выход на двойку Потому что вдруг резко ни одного игрока атаки под двойкой-то и нету. Лемберт два минуса. Попытка забрать еще и третьего. Ну, тут уже подключается товарищ по команде. Лэмберт, кстати, погибает. Но его эстафетную палочку забирает Телланс И вампир в соло, кстати, вышел один из игроков. Это был, кстати, я не успел увидеть кто. <с mês> ну, кто ты нас покинул. А, юзающий Ксанакс. Ну что, вампир. Бах. <смех> Бах, и этот выстрел от Тейланса по вампиру, как вы можете догадаться 3-2, вперед вырываются с огромным трудом и скрипом, так сказать Вырывается команда Silence. Однако это уже определенно не D 17 который мы видели с вами несколькими минутами ранее Здесь борьба куда более интересная и куда более качественнее, что ли, проходит Нежели на первой карте, потому что 11-1 это скорее как-то избиение Ну, а уже... 3-2. Это уже поинтереснее. Ну, во всяком случае, 3-2, конечно. Матч при этом все равно может закончиться какими-нибудь 11-2. И тогда это будет тоже избиение. Но на данный момент какая-то борьба. Да и не выглядит этот матч как тот, который закончится 11-2. <с> Земля горячая под ногами от его горячести. Вот так вот. Вот так вот Нифилима поддерживают Мы Хороший слайдшот от Тейланса И где пятый-то? Пятого-то нету Ксанакс оказался какой-то <laughs> Можно камеру на Нифилиме оставить ну, я бы, наверное, может быть, даже и пошел бы вам навстречу и оставил бы Но это все-таки будет нечестно по... по отношению ко всем остальным И не совсем профессионально с комментаторской точки зрения Короче, четвером придется играть И это на самом-то деле вопрос Куда свалил Ксанакс? Видимо, абьюзался Ксанакса И как бы все Ну, вернулся, хорошо вернулся Правда, не успел, конечно, за паузу Так или иначе придется раунд проводить в меньшинстве А чей пик, вот мне неизвестно Кстати, у нас произошла смена сторон Если мне не изменяет память Должна была во всяком случае подойти. Не может вампир определиться Надо ли ему поднимать тиммейта или не надо Ну вернее как, умрет ли тиммейт или не умрет Тейландс Разменивается с 4, 8, 9, 4 Автократия минус и Его все-таки поднимать оказывается нужно Да, по всей видимости Автократия минус Тигр в тайге Как-то вяленько, честно сказать Сейчас идет Идут оборонительные действия У uh, коллектива Silence В атаке они как-то выглядели Хотя я бы тоже не сказал, что они выглядели пободрее Но всяко поинтереснее Лявик 2 минуса, минус от вампира И, и завершающий фраг также от вампира заранее. Перестреливает Нефилима Счет 3-3 Вот, пик команды Бэквардс Вот, спасибочки большое за подсказочку Ани Именно Бэквардс выбрали эту карту Поэтому на ней, как вы видите, они показывают куда более качественные результаты Нежели показывали на первой карте Ну, соответственно, первая карта была пиком команды Silence. Сайленс и они забрали свой пик со счетом 11-1 На чужом пике выглядит уже немножко послабее <свы> На мой взгляд вполне себе нормальная история И именно такая история Глобально, наверное, и должна происходить С командами При Best of Tricks соревнованиях Если одна команда Сразу явно сильнее на чужом пике То тоже все понятно Тут и говорить уже больше не о чем Тигр в тайге мечется как будто тигр в клетке Не знает просто что ему чекать Во все стороны надо смотреть Ну естественно повесили на него довольно тяжелую позицию Соперники-то как бы рядом. Вообще-то как бы прям в непосредственной близости. Ну, бомба, во всяком случае, пока гуляет на рынке. Минус от автократии по Лэмберту. Подготовка точки 2 на самом-то деле. Да, сейчас идет. Хоть идет расстрел на точке 1, но глобально выход-то пройдет на точку 2. Если, конечно, пройдет, да, потому что немного... Подпросели после перестрелки. Однако, жив вампир еще можно поднять 4, 8, 9, 4 5 и пупсика. Если есть, конечно, в этом хоть какая-то необходимость. Ну, я думаю, необходимость есть. Вылетает дымочек. И Нефилим. Минус юзу и ксалекс, Минус вампир. Ну, вампир куда пошел? Нефилим еще и тиммейты успевает зарезать. Ну, как-то прям. Ну, прям имбова. Сейчас с чатом соглашусь. Нефилим действительно сделал сейчас. 90% работы, осталось только автократию добить И тогда, в общем-то, все будет, можно сказать, затащено А, ну тут секунда, господи, до конца раунда Взорвать ничего не удалось, поэтому Сайленс выигрывает раунд Время вышло И это минус медленной атаки Еще один минус, очередной, который бывает иногда С чем это связано? С тем, что... Слишком долго сидеть на одном месте приводит к тому, что таймер заканчивается. Но это, конечно, парадокс, когда вы сидите 2 минуты и... Ну, вернее, когда вам двух минут на раунд недостаточно. Это, вот, вот это парадокс. Автократия. Минус Тейланс, Юзу и Ксанокс, минус номер Ну, снайпера у команды Бэкварц сегодня в ударе. Действительно, что автократия... Что Юзу и Ксанакс на авиках Играют очень-очень хорошо И действительно доставляют большие неприятности Команде Silence. Но, тем не менее, эти неприятности Не всегда перерастают во взятые раунды К величайшему сожалению Для Бэквартс Так, навязана перестрелка Вампир выигрывает ее Ой-ой-ой, 489-4-5 Сбривает нефилима и начинается череда ревайвов, раунд заканчивается, в общем-то, 4-4. Точно, точно, точно, здесь я не удивлюсь вообще никаким допом. Я вполне себе представляю ситуацию нормальной, логичной и адекватной ситуации. Если здесь будут овертаймы, это смотрится нормально. И... Ко всему в довесок картина будет полной да? Три карты на одной овертаймы Одни выиграли другую, другие другую Все красиво По киберспортивному я бы даже так сказал Минус автократии Ну в обороне однозначно Бэквардс сыграют, простите, в атаке В атаке как-то по Поинтересней что ли чем их соперники играли. Да, то есть вот Сайленс в атаке не продемонстрировали себя прямо с такой а, мега непробиваемой стороны. Тигр в тайге забирает 4-8-9-4-5. Кстати, чу чудом не отдался под второго соперника. Это был, кстати, вампир. Так, ну что, у нас успевает отдымить, успевает заревавить тиммейта. Бомба установлена. Бомба установлена. Хорошая новость. Хорошая новость для атакующей стороны и плохая для обороны. Но, правда, учитывая количество живых игроков по обе стороны команд, тут, скорее, плохая новость. Ух ты! Сонокс! Сонокс! Со снайперской винтовки где-то там в дымах умудрился сделать минус. Пупсикс Альфа. Нет. Все-таки нет, нефилим его забирает. Ситуация... Меняется вновь качели и раунд на этот раз ускакивает на сторону коллектива Silence, Что, опять же, доказывает и, наверное, в какой-то степени подтверждает то, что я говорил, что здесь вполне возможны бомба любые бомба овертаймы, бомба любые, бомба сложности, бомба. любые сложности, любые приколы, любые качели. Потому что качели, во всяком случае, у нас уже точно есть. Раунд уходит в одну сторону, потом в другую, раунд потом бомба обратно бомба в первую и туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что, вновь рынок под двойкой. И куда, и куда с этого рынка ринится команда Backwards? Очевидно, конечно, будет какая-то подготовка точки 2. Но фейк ли это раскидка будет? Действительно, пойдет ли выход именно на двойку? Ну, честно сказать, если опираясь на радар то видно, что лучше-то играть под двойку, да, потому что там всего один игрок команды Silence, на единичке в данный момент у нас находится аж целых четыре игрока. Что как бы, да, но перетяжка. Перетяжка это самое важное, перетяжка своевременная тоже хорошо, поэтому при, э, при самом выходе, так сказать, от команды Silence, да, они столкнутся, не, не от команды Silence, прошу прощения, от команды Backwards, они столкнутся с тука-тука э, от соперника. И вот внезапно. Все-таки это была действительно фейк-раскидка. И начинается стяжка-перетяжка. Магическая, волшебная, непростая, а золотая. На единичку. Но гоп стоп на рынке тоже никто не отменял. Лемберт Минус юзу и Минус от вампира. Но и минус от Лэмберта тоже присутствует. Вампир в прыжке успевает отстреливать оппонентов. 3 два 2. И 6-4. Вот он, веселенький. Аккуратный гоп стоп на рынке, так сказать. Подошли э, крышевать палатки yeah, свои. Try. Ребята из команды э, Silence. <coughs> ну и в общем. И в общем, дамы и господа, атака. Атака теперь на стороне команды Silence Towns. Silence Towns. <coughs> Прям по... Да! <coughs> <coughs> Не филим Просто великолепный молик бросил. Просто жгучий, боже мой. Два трупа сразу в своей собственной команде нарисовалось из-за такого молотого. Нефилим, так растеряешь всю фан свою. Тебя за это фанаты любить не будут. Юза Санекс, минус Тейланс. Естественно, ревайф от вампира. И все, и раунд проигрался. На 999,9 благодаря просто... Ну, я думаю, сами понимаете, да? Благодаря Молотову Раунд от Нефилима. Включился. Именно его Молотов предопределил то, кто станет победителем в этом раунде. Потому что, ну, вот так просто зафакапить выход на двоечку, это надо постараться было. Ну, вновь ничего удивительного, да? Мы с вами видим все тот же самый медленный движ, который видели в самом начале от команды Сайленс, в самом начале карты переулки. И, честно сказать, это тогда не очень сильно сработало. Я думаю, сейчас будет как бы не исключение. И это в данный момент тоже сработает. Достаточно непосредственно лявик сжигает сам себя. Сжигает нефилима нахрен. Нормально там, короче, ребята друг дружку сжигают Молтви. Это очень здорово. <с -2> Юзу минус лявик. Два в два. Но есть... Медики с обеих сторон, поэтому 2 в 2 это, в общем-то, еще пока не конец. 4, 8, 9, 4, 5 еще может ä, попытаться спасти чью-нибудь жизнь. Нет, все, теперь уже точно никого нельзя спасти. Ну, а там просто 4 в 2, просто 4 в 2. Лэмберта уже не, не поднять. А, нет, подняли даже Лемберта. Ну, 5 в 2, 5 в 1. Тут, конечно, Мы сыграли... Победили. Хорошо, хотя, хотя посыпались ведь в самом начале. Опять тимкилы какие-то непонятные, невразумительные происходили. Ну, так или иначе, сумели реабилит... реабилитироваться игроки из коллектива Silence, Что приятно. Бэквардс пока уступают своим соперникам в 2 матч-поинта. Не на дробовичке. Отучает 4, 8, 9, 4 Аркадий своих соперников на рынке И это минус Медик Вампир теперь остается только единственный игрок Который может э, даровать кому-то Второй шанс На победу И сейчас будет, по всей видимости, попытка Вылазки и спасения э, Товарища по команде Удается за ревайвить 4, 8, 9, 4 и Еще и удается отхилиться Ну, просто не вампир, а мастер на все руки Лемберт забирает Пупсика с Альфа, Юзу и Ксанакс уже практически дотек, две секунды осталось до его полной гибели, все погиб. Автократия и Пупсик с Альфа еще по-прежнему пока между жизнью и смертью, так сказать. Ну а там целая пятерка, елки-палки, целая пятерка атакующих игроков. Ифилим. Расстреливает и поднятого автократию, и 4, 48945, но там, естественно, находился вампир, который Все тут же поднимает этот... Кутерьма вот это туда-сюда, одного подняли, он тут же умер, его опять подняли, он тут же умер. Немножко, конечно, непривычно видеть, но 8-5. Тем не менее, Раут остается за коллективом Silence. Немножко даже становится обидно за команду Backwards, ведь у них достаточно хорошая эта карта. То есть они реально прям на ней создают э, очень серьезные проблемы для оппонента. Очень хочется увидеть еще какие-то интересные раунды. И вот побольше таких моментов, например, от того же самого Вампира. Не хочется, чтобы эта карта заканчивалась вот так. Ну, то есть никакие там 11.5 не хотелось бы видеть. Я вообще в идеале, наверное, увидел бы 11.9 или, или Добрый. Вот сейчас бесподобный раунд, как мне кажется, по-моему, по другому быть просто не может. И да, такое не проигрывается. Нефилима убивает автократия. Счет становится 8-6. Надо постепенно догонять соперника. Но удастся ли сохранять темпы по э, сокращению расстояния между командами? В данный момент, как вы видите, опять у нас, собственно, стандартно из раунда в раунд под двойкой у нас начинается вот эта вот тусня от Сайленс. Уже не первый раз, во всяком случае, я это вижу. Да, периодически они еще а, дерутся на рынке под единичкой. Иногда бывает, конечно, и под двойкой. Но в основном, да, они трутся вот здесь где-то на, на зигзагах. И все, и начинается выход на двойку, да. Ну, как вы видите, выход на двойку начинается просто изумительный. Сгибили сразу нескольких игроков. Ну, правда, опять же, обоюдные ревайвы никто не отменял. Юзуик минус Тейланс. 5-4. Тейланса не подняли, но поднять по идее возможность будет, хотя, конечно, там эту позицию контролирует снайпер и просто так на эту позицию не зайти. Вот вам, пожалуйста. Тейланса подняли, Тейланса моментально убили, да, потому что Ксанакс все еще эту позицию не отдал. Ну, может быть, тогда стоит задуматься о переходе на единичку, раз уж не получается двойку никак взять, так сказать... 4, 8, 9, 4, 5 минус лявик. Лэмберт минус 4, 8, 9, 4, 5. Ну, очень прям тяжело дается этот раунд. Любой команде будет прям огромный респект за победу в нем. Потому что это было очень непросто Начинается ревайвы Ситуация 3 в 4 Пока что в перевесе атакующая команда Но еще не установлена бомба О, автократия Автократия Какой замечательный выстрел 3 в 4 3 в 3 Простите, 3 в 3 Ну, 4, 8, 9, 4, 5 погиб уже безвозвратно Пупсики тоже уже нет спасти нефилимый тигр в тайге по минусу Но, все ж таки Все же таки, дорогие мои друзья Как бы да. Как бы да. Раунд, да. раунд все-таки остался очень тяжелый, очень непростой. Простите, я просто увидел, что там что-то про комментатора э, сказали. А почему комментатор должен что-то решать? Я, кстати, полностью согласен, почему комментатор должен что-то решать. Мое дело комментировать. Все-таки есть же люди, которые отвечают за организацию этого ивента. Правильно? Ну, респект, как я уже говорил обеим командам за предыдущий раунд. Какой апокалипсис сейчас произошел на рынке. Вы посмотрите, сколько там... Мясо просто разбросано, да, и арбузы именно. А мясо. 9-7. 9-7. Очень быстрый раунд, что очень непривычно. Потому что вот сколько этот матч уже раунд. идет, вот Начали эта все. карта конкретно идет, уже 25 минут. Что для Warface а достаточно долго. Ну, Аня, видимо, он думает, что у меня есть какое-то воздействие на вас. <с> По всей видимости, товарищ думает, что я могу на вас надавить, <с> чтобы вы дали кому-то что-то. Вот, но если что, я точно этим заниматься не планирую и, и не планировал. Имейте в виду. <с> Что далее, дорогие мои друзья? Практически минута времени прошла. Все живы-здоровы. Ну, кроме Тейланса и Юзу и Ксанокса, Они немножко, конечно, пострадали. Но... Опа! Глобально-то как интересно сейчас получилось. Лявик заходит за угол. А там у нас товарищу... Не товарищ, вернее, а соперник лежит. Мило. Мило, забавно, замечательно. Вампир поднимает Юзующего ищего Ксанокса. Здесь тут же у нас ревайв. Попытка не дать игрокам реабилитироваться. Тейланс минус автократия. Ну, очень, конечно, пупсик пытается, пытается запотеть забрать лявика. Он знает, что здесь кто-то точно 100% находится, а вот кто и сколько, пока непонятно. Но, на самом деле, там два игрока автократия погиб, кстати говоря. Все, погибает и пупсик, вампир последний. Он находился, в общем-то, как бы, да, там недалеко. В целом можно еще привавить кого-то, поуспевать, да, вот, успел. Успел, да, видимо, не того. Успай, не приезжай, того, а? к сожалению, Врат, не, не сумел ему помочь. Тиммейт, которого он поднял. И это 10-7. Дело в том, дорогие друзья, что это матч -пойнт. И если команда Silence осилит взять еще один раунд, то в таком случае это... шишечка <Слышко> Опа! Вот и от... Ошибочка от Тейланса Выстрел и не попал, при этом ответный выстрел как раз прилетел туда Куда было нужно, чтобы он прилетел Лемберт отдает позицию И это абсолютно правильное на самом-то деле решение Здесь уж лучше было отойти Ибо разобрали бы просто на запчасти Тейланса там, В случае, если бы ну, упирался До Талова, так сказать но ну, а пока О, да, нужно поднять только автократию И вроде как будто даже и не воевали но, кстати, автократию, по всей видимости, поднимать уже никто не будет. Бомба установлена. И начинается удержание плента от команды Silence И, естественно, ретейк. Ретейк от коллектива не в полном составе. К моему величайшему сожалению. Бэквордс Тейланд забирает вампира. Минус от юзу Xanax. Тигр в тайге тут же поднимает Лэмберта. Ну, в спину просто заход, как бы, по идее, который точно на 100% должен здесь ставить точку. Минус от Тигра, минус от Нефилима. И воевать, по сути, остается только юзающий Ксанакс Выпрыгивает из дыма. И все, дорогие мои друзья. Вот такой вот матч увлекательный. С горячий. Просто великолепный. Бомба успешная, Супер. Великолепно. Великолепно. 11-7. Тем не менее, все-таки победителем в этом матче становится команда Silence, и команда Backwards занимают на этом турнире третью строчку, становится третьей командой по силе.